Привет всем! Вот и я хочу внести свой, свою лепту в обсуждение выборов, которые в Казахстане состоялись 10 января. О выборах о самих не буду говорить, о них очень хорошо, мне очень понравилось, как сказал Досом Садпаев, Достанка Доржанов вообще о том, насколько в политической системе Казахстана это все и так далее, и так далее. Я бы хотела поговорить все-таки о наблюдении за выборами. И думаю, что я имею право на это, потому что с 2004 по 2007 год, 2003 по 2007 год я занималась очень плотно независимым наблюдением. Местным, международным и так далее, и так далее. Мне было очень-очень жалко, что этот процесс в Казахстане схлопнулся где-то после 2007 года. Мало кто наблюдал, мало было информации об этом. И вот в прошлом году и в этом году я с радостью наблюдаю о том, что появилась уже и снизу, прямые из, из, из, из людей да, стало расти вот это независимое наблюдение. Мне очень нравится и восхищает опыт и то, что сейчас делают МИСК, и Ирина Медникова об этом писала. Я считаю, что независимое наблюдение – это очень и очень важный процесс для... Вообще для гражданской позиции, наверное, для изменения. Что меня удручает в этой ситуации, что пока это все слишком эпизодически. И, естественно, вот эта эпизодичность, разробленность независимых наблюдателей, она ну, что ли, позволяет негативным силам переигрывать... На, на, на поле выборов. И мне очень хочется увидеть в ближайшее время, как будет происходить процесс объединения и партнерства всех независимых наблюдателей, всех людей, которым вообще интересно политическая и общественная жизнь в Казахстане. И я бы, честно говоря, хотела бы в этом поучаствовать. Всем удачи, всем спасибо, целую, пока.